вот мой второй видеоэксперимент. я сейчас выложу определение опарыша так вот в этом определении говорится то что опарыш это личинка мясной мухи и если это личинка мясной мухи то как я считаю то что нужно не из яйца разводить опарыша а из мяса я разделал курицу жене и у меня вот осталось такие же рок там Курка от курицы на врачей заморожен на виде. кладу в эту же посуду и посмотрим результат. Поехали. Ну все, прям положил кусок мяса, жира, я не знаю, может так назвать. Короче, кусок мяса пусть будет. Тоже консистенцию где у меня было яйцо. Опилками. Теперь кладу, пусть это все тухнет И посмотрим результат Ну вот и прошло время Теперь Показываю результат Смотрите какие крупные Личиночки Прям как на подбор. Хорошая, отличная параша Какие отличные опарыши. Все супер. Все работает. Без труда, без особых затрат. Получилось. Что получилось. Ну я доволен результатом. Смотрите, какие отличные. И можно брать на рыбалку в принципе уже запаха нету с вами был серега всем пока